Здравствуйте дорогие друзья, с вами адвокат Дмитрий Анцупов и сегодня я расскажу вам про прослушивание вашего телефона. Я в этом видео затрону два аспекта. Первый это юридический, то есть какие могут быть правовые основания, когда вполне на законных условиях ваше мобильное устройство будет прослушано. Второй технический, то есть какие могут быть признаки, по которым вы можете сделать вывод, что есть вероятность того, что ваш телефон прослушивается. Я думаю, будет интересно. Ну что ж, начнем. Прослушивать ваше устройство могут как правоохранительные органы в рамках оперативно-розыскных мероприятий, так какие-нибудь недоброжелатели, конкуренты по бизнесу и так далее, и так далее. Соответственно, что касается правовой точки зрения, то у нас в федеральном законе об оперативно-розыскной деятельности в статье 6 прослушивание телефонных Разговоров указано как вполне официальное мероприятие, на которое получают разрешение суда и которым вполне законно затем используют при доказывании вины. Соответственно, если в отношении вас возбуждено уголовное дело, вы являетесь подозреваемым, вы являетесь обвиняемым, а также, если просто ваши показания или ваши разговоры по телефону могут иметь какое-то значение для того или иного уголовного дела, то есть у вас даже может не быть никакого статуса по этому уголовному делу, вы даже можете и не знать, что там ведется какое-то расследование, в этом случае ваш телефон может быть прослушан. Делается это только после разрешения суда, то есть следователю. Для того, чтобы начать такое оперативно-розыскное мероприятие, необходимо подать соответствующее ходатайство в суд, где суд, проверив все доводы, обоснования, выносит решение разрешить прослушивание или не разрешить. Вроде звучит достаточно неплохо и, в принципе, вроде как и нормально. Но вы должны понимать, что, во-первых, участию в деле по разрешению данного ходатайства вы допущены не будете. Вы не будете об этом знать, то есть суд рассмотрит данный вопрос без вас. То, что в отношении вас хотят вести прослушку ваших разговоров, будет рассмотрено ваше отсутствие. Что в принципе-то и логично, потому что если бы уведомляли о подобном судебном заседании, то прослушивание телефонных разговоров, оно бы теряло всякий смысл. Соответственно, вы знать об этом не будете, и с материалами дела знакомы также не будете. И вы должны понимать, что в 99% случаев суды удовлетворяют подобные запросы следствия. Для суда, если правоохранительные органы обращаются с таким вопросом, приводе, значит, у них есть основания, значит, действительно разговоры могут иметь важное значение для расследования того или иного уголовного дела. Соответственно, получив данное разрешение, у нас начинаются совсем уже определенные механизмы, и ваш телефон вполне на законных основаниях прослушивается. Да, в определенных случаях, нетерпящих отлагательств, следователь может инициировать проведение оперативно-розыскного мероприятия прослушивания телефонных разговоров и без решения суда, но затем в течение 48 часов он должен все равно суд поставить в известность. Также важным моментом является то, что все записи, которые были получены при таком оперативно-розыскном мероприятии, записываются на специальный диск, и этот диск, затем с указанием когда, где, на какое устройство, соответствующим сопроводительным письмом, он приобщается к материалам уголовного дела. Если данного диска не будет, или если это будет не оригинал, а копия, или если диск будет нечитаемый, то использовать в качестве доказательств чьей-либо вины данные результаты ОРМ будет нельзя. То есть в обязательном порядке диск с записями должен в материалах уголовного дела быть. И если вы уже являетесь участником данного уголовного дела, при ознакомлении с материалами дела вы, естественно, можете прослушать данный диск, данные аудиозаписи. Что же касается признаков, по каким признакам можно понять, что ваше устройство прослушивается. Опять-таки повторюсь, что это не означает 100% того, что вас прослушивают, но тем не менее, если какие-то из этих признаков имеют место быть, это повод задуматься. Первый это расход батареи, то есть если у вас телефон достаточно новый, аккумулятор достаточно свежий, но тем не менее батарейка начала тратиться очень быстро, это повод задуматься о том, что ваш телефон работает не только на вас. Второй момент, это естественно, если телефон начал очень сильно нагреваться. То есть, если задняя поверхность или передняя, смотря где у кого расположена батарея, начала нагреваться, чего раньше не было. То есть, раньше вы это не замечали. Это, в принципе, тоже говорит о том, что что-то не так с вашим телефоном. Вполне возможно, работает он в более усиленном режиме и работает, как я уже говорил, не на вас. Следующий момент – это вдруг увеличившийся объем трафика. То есть в личном кабинете каждого мобильного оператора вы можете посмотреть, сколько примерно трафика, даже если у вас там безлимитный интернет, вы тратите в месяц. Если вы вдруг заметили, что в какой-то период трафика начал тратиться намного больше, в разы больше, это означает, что телефон начал передавать информацию куда-то еще, независимо от вашего желания. Следующий момент, о котором также стоит сказать, это если появились какие-то помехи. То есть, если в процессе телефонного разговора вы начали ощущать какие-то помехи, знаете, бывает такое, когда к колонке подойдешь, такие шумы, либо просто вы начали замечать какие-то посторонние шумы в процессе разговора, это тоже повод задуматься. Ну и последний момент, это подозрительная активность. То есть, если ваш телефон лежит на столе, на тумбочке, и вдруг ни с того ни с чего начинается загораться экран, гаснет экран, при этом вы ничего не делаете, тоже необходимо на это обращать внимание. Ну и еще один момент, кстати, вспомнил, так что тот был предпоследний, последний будет этот. Если ваш телефон вдруг ни с того ни с чего начал загружаться намного дольше, то есть если при включении-выключении он включается дольше, чем обычно. Если при работе он начал больше тормозить. То есть это говорит о том, что какие-то сторонние приложения, какие-то сторонние вещи начинают пользоваться его скоростью, его оперативной памятью и так далее. Соответственно, друзья, знайте свои права, знайте какие-то технические моменты в использовании мобильных устройств. Если видео оказалось полезным, поделитесь с ним друзьями, подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки. До новых встреч!